Как откупиться от эгрегора религии, в котором очень активно было в прошлом? С чего начать? Если это христианский эгрегор, то боюсь вам откупаться и откупаться, потому что у него очень большие, скажем так, проценты по кредиту. Очень большие. Выход из религиозного эгрегора, в частности, от христианского, называется раскрещенный. Таким же методом можно выйти из мусульманского эгрегора и из эгрегора иудаизма, Но из иудаизма сложнее всего, потому что там помимо духа еще и скреплено присутствие правых крови. Христианский. Да. Христианский, христианский. Христианский, да? Ну тогда попроще будет, хотя тоже непросто. Не Тройное раскрещивание есть в ритуалах. Раскрещивание на прикрестке, раскрещивание в бане, раскрещивание на мосту. Это классические ритуалы, которые всегда приносят результат, но обычно их применяют когда переход идет в чернокнижное, то есть на обратную сторону христианства, в да, нечистой силе, да, то есть к вопросу занятия черномагическими ритуалами. Что касается перехода в язычество, здесь также все не настолько просто. Языческие боги могут выкупить тебя из христианского эгрегора и их выкуп будет являться как бы, точкой, поставленной в вашем договоре с христианством, но вы должны убедить в том, что это имеет смысл. Да? Они за просто так вас связываться не будут, у них так ресурса не очень много энергетического, наработанных культов, сейчас раз-два я обчелся, вот, энергии поступает крайне мало. Чтобы выкупить, ему вытащить человека из христианского эгрегора, человек должен быть очень интересен. То есть вы должны взять такие обеды, такие гейсы, да, то есть я не знаю, там, поставить алтарь там, не знаю, Богу сворогу велису или кому-то Одину да, и 20 лет допустим, намаливать канал. Ну, вот такого рода, да, положить 20 лет жизни своих. вот такого, такого рода обязательства берутся. Всегда во всех случаях надо уточнять. И главное помните, невозможно уйти в никуда. Невозможно уйти в никуда, Вот это вот некачественно, не, не это запрещено. Единственное, куда человек может уйти по праву, это к сознанию бога, которое когда-то вашу собственную я есть, вашу собственную структуру и породило. Но ни одна живая душа, и живая тоже не скажет вам, что это был за бог, это такова цена вопроса. Вот такая игра в этом мире. Человек должен дойти до этого понимания самого, вычислить эмпирические, физические, духовно, морально, установить контакт со своим божеством и закрепить с ним вот эту связь. Вот тогда хоть из-под какого игры вы в своем праве, потому что вы соединились со своим и никто на вас больше права не имеет. Поэтому однозначного универсального решения поверьте я вам не скажу. Но единственное, что я вас заклинаю, вот это мой вам, Совет. Ни на кого не рассчитывайте, полагайтесь только на себя. Если вам будет кто-то обещать, что он вас выведет, он вам сделает, он вам вас проведет, никому не верьте. Ни один колдун, ни один мастер не возьмет на себя ответственность, вывод человека из-под эгрегора, если этот человек не его ученик, и он не несет за него определенного рода кармическую ответственность. Ни за какие деньги, потому что нет таких денег ибо собственная жизнь всегда дороже. Вот это вот запомните, ладно? Всегда сами изучите все стороны вопроса, начните с изучения вопросов раскрещивания и дальше крутите вот эту вот тему. Как только информации станет много, поверьте, количество наконец превратится в качество. Вы просто в одно прекрасное время утро проснетесь с абсолютным пониманием, что вам делать и кто ваш Бог. Просто это произойдет, когда действительно количество перейдет в качество, а это может произойти через несколько лет, не завтра. Все зависит от того, какого количества информации вам не хватает. Поэтому вот, увы, универсального метода я вам не дам. Спасибо. Да. Но не каждое имя резонирует. Ведь не каждый бог целуется, правда? не каждого бога, но они входят в канал, другое дело, что канал вошел, а ты его чувствуешь ну, как в канале, не как дома. Когда пойдет тебя в твой бог, ты этого не забудешь, потому что ты сам в этот момент становишься им. Это чувство божественного присутствия, оно ни с чем его не спутать невозможно. Ты просто знаешь, что он это ты, а ты это он. Никаких сомнений на эту тему быть не может. И не обязательно, что вы своих богов найдете в скандинавском пантеоне, в северном пантеоне. Вы можете найти их где угодно. Просто через логику скандинавского пантеона вам будет гораздо проще найти своего. Например, точное определение асы, боги закона и ваны, боги природы. Если понятно, что вот группа асов, они вставили одним способом, а ваны ничего кроме хорошего, кроме как полного обременения тела и сознания не дали, понятно, что вы и в другом пультуре среди богов природы, богов стихийников, богов тонических, никого своих искать не будете. Вы сразу пойдете в богат законников и не потратите на это время. А если это бог какой-то профессиональный, например, не Зевс, как бог всеобъемлющий, не Один, как бог всеобъемлющий, а какой-то специфический например, бог, который отвечает за торговлю, например, и вы точно знаете, что вот с Локи в свое время у вас был контакт. Да? Ну не настолько, конечно, но вот был контакт. Да? Можно по аналогии попробовать установить контакт с Гермесом Меркурием, например, посмотреть, как это взаимодействие с вами происходило. Да? Например, установить... Был контакт с Фрик. но вот с ней самой неполноценной, не во всем объеме, а вот с одной из ее ипостасий 12 был какой-то контактный максимально сильный, вот почти оно. Да? Это значит, что есть какая-то грань божества, тот же самый фрик, которую можно найти в качестве более высокого, более верховного божества, но в другом пути. Например, там отозвалась какая-то богиня девственница, там, например, там, служанка девственницы Уфлик, а входите, допустим, в греческий пантеон и понимаете ге, вот оно пошло, вот оно звучит, вот, вот оно. По ощущениям. По ощущениям. Да. и их. И их нет. Но вот мы изучаем руны и тара, мы все равно уходим из-под христианства. Не, не обязательно. Не не обязательно. Не обязательно. Руны, да, руны дают вам некое соединение, определенное с богами. Но опять же, это, что называется, под школы. В любом случае прямой контакт вы устанавливаете сами. Пока вы учитесь, да, вы пользуетесь как бы моим каналом наработанным, да, там есть много чего. И поэтому вы этим каналом пользуетесь, и можно так условно сказать, что христианство вас не видит, если вы не суетесь особо там размахивает рунами в церкви, то, скорее всего, христианство вас просто не видно. Но если вы выйдете из -под эгрегора школы и начнете практиковаться самостоятельно, вас моментально увидят, и вы сразу же почувствуете всю мощь гнева этой структуры. Поэтому пока вы находитесь под эгрегором школы, успейте установить свою персональную связь, чтобы когда вы выйдете из школы, я вас выпущу свободное, скажем так, плавание. Эта связь была жесткая, неубиваемая, абсолютно ваша, и которая вас будет защищать, когда вы будете самостоятельны, уже не в школе. когда вы начнете самостоятельную практику. Вот этого мы как раз сейчас отбиваемся. Считайте, что вы сейчас просто находитесь в закрытом учебном заведении, в котором стоит мощная защита. Никто к вам не сунется, ни старые. Должники, не новые какие-то ваши э, кураторы, да, не, не, не, никто к вам не сунется, пока вы находитесь здесь, вы находитесь в определенной защите. Но это же не всегда, это же время. Да? И когда-то вам придется как выпускнику выйти за приделышку и начать самостоятельную практику, начать самостоятельную работу, и вы должны выйти в латок, в доспех в оружием абсолютно защищенно, то есть знать своего Бога. Да. Вот. Что касается Тара, там вообще от христианства не выворачивается ни в коем случае, потому что христианство, собственно говоря, очень благоволит. ибо само создано на этой системе. Оно вон 21 марканом там и висит. Вот оно там и вписано, Во, в самом низу. Представляете, какая она дни надстройка? Христианство это одна из маленьких веточек на этом огромнейшем дереве власти. Поэтому чем выше вы поднимаетесь, тем больше большей степени христианство будет. Молодец, учись, Митрофанушка, нам пригодится. По крайней мере, он слова худого не скажет. Ни тара, ни вашему обучению, а утру на нет. Есть еще вопросы? Да, Пожалуйста, еще появились. Наталья спрашивает, теоретически, как вы считаете, возможно ли когда-нибудь объединение всех религий? Ну, не то, что теоретически, оно же практически почти готово. Процессу этому осталось на формирование где-то порядка 100 лет. То есть мы-то с вами, скорее всего, его не заставим, а дети нашего еще очень даже возможно, уники. Вот. Заканчивается Илон, заканчивается определенный переходной период, видите, сейчас уже начинают формироваться и восстанавливаться культы богов, как бы, да, заезжают на территорию обратно. Другое дело, что официально они начнут свою работу где-то в 2150 году, когда закончится его Света и Христа, и четырех мировых религий, и наступит время формирования нового религиозного образования, которое по Закону должен включать в себя все универсальные, самые лучшие, самые выдающиеся алгоритмы, которые присутствуют и дают, и принадлежат различным божествам и различным пунктуалу.